О, брат, да, слушай. Да. А кто это здесь так отдыхает, а? Да, это сетевики. Сетевики? Да. да. Вот это да. Это сетевики. Брат. Это они все, да? Вот такие дома красивые. Чьи это дома? Брат, это опять же сетевики. Все сетевики. Сетевики все. Тут вот такие машины стоят. Чьи это машины? Эти машины, брат, машины сетевиков. Сетевики. Сетевики и все это. Так почему у нас этого нет? Так мы не верим в этот лохотрон, брат.